Очередной эксперимент, который, ну, очень надеюсь, увенчается успехом. ...а ведь э -э электрический привод на сетку вот. Покажем видео, в принципе, один привод, наши веревки, крепления. Это первый вариант, это вообще пробные. Вот. И оно работает, оно прикольно. Теперь нужно будет думать красивый короб, красивое решение, крепеж, эксперименты. Но первый эксперимент прошел позитивно, классно. Сейчас покажем, как это все было. Туплю. и обратно